нашего с тобой общении, в контексте нашей деятельности. <coughs> Волшебный, правильно? Символы, например. Вот смотри, у моего ну, куратора вот. есть какой-то некий позывной, да, допустим, когда ну, площадке... ну, когда я да, предъяви свой код. Предъяви код, да. Он вот показывал там как какую-то абракадабру на каких-то непонятных символах. Что такое символы? Ну, ну, не знаки, вай. да? Ну, каких-то визуальных... Знак, вайках, да. Вай. Знак, который... Что такое знак? Слово знание. Это, это элемент знания. Знак – это элемент знания. Сложил знаки – получил знания, нет? Есть одна книжка, я тебе дам ее почитать. Давай, хорошо. Называется «Роскошь... Буквально. «Роскошь системного мышления», называется. А, прикольно, вот, вот, кстати. И там вот все, что ты вот рассказываешь, прямо вот, на, на тебя... на самом деле мой как бы научный как бы, руководитель, вдохновитель, это есть такой был лингвист, МГУшник, который уехал в Канаду. Я не помню его фамилию, но он там офигенно... Это был ТКС Толкова контекстный словарь, что ТКС короче. Я вот как бы, вот эта система меня когда-то натолкнула, как бы, на... я искал как бы, где развитие моей, как бы, это типа теории, которую я хотел, ну, нащупать. У меня была где-то подсознание что то И вот самое близкое, это вот этот вот, я, ну, как бы, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас открою. Смысл такой, что он как бы каждому, в общем, он создал словарь, который по смыслу объединял все слова, грубо говоря, в одно контекстное, как гоблок, грубо говоря. Вот, и он как это бы во Франции. Тяжело, блин, пошла Какая-то специализированная пошла уже, движуха. Ну да, я согласен. Которую надо с каких-то основ начинать. Вот ты вот, оперируешь теми... Толково-комбинаторный то, что... словарь, вот. Мельчук, фамилия. Ничего. Ничего, блин, как бы... Ну да, это мы, что зашли уже. А как-то да, код. Да. Я тебе говорю про фланета, вот мы занимаемся шизотерикой, да. Мы у нас у одна, одна, одна, одна, одна, мозге, одна из наших конечно. задач, которую мы хотим в рамках да. этих видео, это найти ответы да, на интересующие нас вопросы, которые возникли у нас, когда мы стали заниматься этим, этим направлением деятельности. Пусть даже это может да. для кого-то показаться бессмысленным, Но сколько я знаю, всяких известных ученых, это они рано или поздно, посвятив там, отдав какую-то часть жизни нормальной науке, уходят да. вот в эту науку, потому что. По сути, даже обычная наука когда-то считалась какой-то, знаешь, псевдонаучным знанием. Вот когда была религия, да, говорили, что Господь все сделал Он, туда-сюда. Нашлись ученые, которые доказали обратно, что Земля вертится вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли. А сожгли товарища эти самые религиозные деятели, которые говорили, что ты знание знания тут рушишь. Получается, они эти знания доказать не могли, а ребята mm -hmm. доказали. И получается, что им уже после этого верить нельзя. Сейчас они, конечно, трансформировались, там по-другому себя преподносят. Может, это действительно так и должно быть. А они слишком как бы перегнули в палку в этом плане, что действительно есть какие-то божественные вещи, которые невозможно объяснить, в них можно только верить. Ну вот, и наша же эзотерика тоже отчасти на, основе, на вере основана, что это есть. Слушай! Давай так. так. Это существует. Я верю и в то, плане что, того, я что чувствую... мы хотим э, в рамках контекста, когда открываем, получаем вопросы. Я верю в то, что я чувствую. эти вопросы пытаться на них найти с тобой ответы. А вот ты мы с тобой вдвоем. Что у тебя критерий веры? В смысле, критерий... Я верю в то, что я чувствую. Вот я чувствую, вижу. Ты ощущаю. веришь органы? Ты получаешь органы чувств. Для меня это критерии и критерии истины. Вот. но по факту, если взять классическую науку, то это как бы ложеновщина и антилозщина, потому что как бы, галюны не могут быть, говоря языком науки. Ну хорошо, допустим, у быть... всех жителей Земли оказался один человек с, с определенным набором инструментов, как называется, э, сенсоров, да, э, которые позволяют ему видеть мир в другим глазами. И он, благодаря видению, которое получает через эти инструменты, которые почему только у него одного появились, вот, он начинает их исследовать и описывать и приносить в массы. Mm -hmm. Но это не значит, что этого не может быть. Просто другие не могут это... Это то же самое, как как как сказать, как муравей никогда не познает нас. Да, он просто нас не поймет, у него нет... А объема мозга не хватает, сенсоров. Но как только он начнет понимать, ему станет все понятно. Вот я в этом ключе. Сейчас скажу. алло. Алло. Да, Лен, я вам перезвоню, я сейчас занят маленько, ладненько. Алло, да-да-да. Да, спасибо, спасибо. Слушай, ну я понял, почему ты все это клонишь, что типа.. Ну но это ты знаешь, это, это не называется халастика, нет, я забыл слово. мне правильно. кажется, должно быть польза от того, чем мы занимаемся <как> я нет, забыл. Мы можем сидеть, анекдоты травить, когда то шутки шутить. Пойдем к ней чеклать. Нет, это, не, это тоже, кстати, тема интересная. На этом люди, на тех, кто как зарабатывает кучу денег. А вообще есть такое на, на Но мы все-таки не... не мешки ворочать, мы все-таки каким то более серьезными вещами занимаемся. О, мешки. все, начались серьезные искать. Серьезные вещи. В несерьезной науке. Да. Это скажут, они совсем ебанулись. В конец, блядь, уже диссертацию писать начали. Не, ну да. Ладно, дорогие... Наши зрители, слушатели. Время нашего вещания на сегодня подошло да. к естественному концу. В одну... Вот, кстати. Да. Все, уже можно это самое забирать. Все можно забирать, да? Ну да. да, я думаю, не все, но там что-то ну, можно оставить. Что или... да, да не, можно... не, не, все можно. Чайку еще подлить. Да нет чайку еще вроде да. есть? Есть? Ну давай, дали мне и тогда можно носить. Давай, да. А мы уже оставим эти сами. Ну, благодарим. А. Да. Ну, да. Спасибо. Спасибо. Отлично. Так что надо, короче, четкий план, да, на, на какой-то. Да, вот сегодня было был, У нас было первое видео, у нас было экспромт ну, как но он как-то более-менее проблем. Темы темы были объявлены, правильно? Второй было, ну, второе видео это уже не экспромт мы отвечали на вопросы, которые мы задали в первом видео. И надеюсь, мы хоть как-то их осветили. А в следующем, кстати, видео мы с тобой все-таки подготовимся. Uh -huh. Я думаю, мы напишем, подберем вопросы, загруппируем их. Uh -huh. Актуальные на текущий момент вопросы. Uh -huh. Ну, допустим, все занимаются гипнозом по той технике, ну, допустим, которые получили как, там, у нашего общего учителя. Uh -huh. вот. Не все. Ну, большинство. Мы, большинство вот, кого? Слушай, мы общаемся в основном с наш круг общения. Вот, вот в это в узбеки. узбеки. Это те ребята, которые проходили эти курсы, правильно? Наш круг общения это узбеки. Вот. И по-хорошему, когда мы проходили да. учебу в этом направлении, у нас появились вопросы. Слушай, честно, у меня сейчас мой круг общения, это моя работа в основном, как сказать, нет, ну я в плане контекста, мы же тему вот, мы сейчас занимаемся, вот эти видео пишем. Я еще считаю, что круг общения, это дело, дело такое, у меня вот круг общения, вот мой куратор, как бы, и все, и как бы, вот мои близкие друзья, товарищи. А кто тебя с куратором познакомил? Это вопрос хороший? Но ну. тут вопрос еще и такой, что как бы он меня туда притянул. То есть меня догнали там с саном А кто познакомил, так то же самое, кто тебя вылечил, да? Тебе да тебе дали нет, просто проводника говорится. и все. Нет, по, но поэтому... Тебе дали набор технологий, ты таком... начал применять, у тебя по цели появляться вопрос Поэтому в таком случае. И ты пытаешься на эти вопросы, ответы найти. Почему так в таком работает? случае здесь главное, слово главное не познакомил, а выступил проводником? Ну, неважно. Но после благодаря ему ты стал, открыл источник информации, с которым ты можешь лично общаться, он может тебе дать это. Раньше это был голос в твоей голове, в который ты думал, что ты кунделем поехал. Сейчас это уже называется управляемый. Не, он, я никогда не думал. Мы общаемся с Пардон, человек, пардон нет, не слушай, ты изо всех не говори. Я никогда не думал, что у меня голос кунделем поехал. Я после того, как вылетел из тела в 16 лет, потом залетел обратно, полностью, что там снаружи опасно. Я уже, я туда переведу, как бы я понял, что да, без этого. Без доспехов лучше не ходить, и я поэтому, ну как бы, я всегда давно это я, я Мысль там про другое, ну. это твой личный опыт, ну, Кого большинства да. такого опыта не было. Слушай, открой, вот эти... и соответственно, вот да, мир, да, Ты да, мне, но... конечно, извини, открой, да. там Краин, Райен и вся эта хрень, эти Чеччины, ленги, я к тому, что как бы на этом мир как бы не заканчивается, это было еще до и до, и там, и при Адаме еще было, нет, ну, вопрос в другом. Ну, даже, допустим, ты, нырнув в эту область, нашел, скажем, проводника, который тебя подружил да. с твоим наставником, благодаря да. начал общаться, получать определенную информацию. Но есть общие открытые вопросы в рамках нашего управления, которым мы занимаемся, которые интересны. знаешь, я думаю, у Потому что людей... один говорит так, другой, это, это кому ну, знаешь, верить? Дэн, ты знаешь, я тебе скажу так. Как поверить? Я тебе скажу так. Вообще, в целом, у меня такое ощущение, что людям, в принципе, нужен просто контент. Им без разницы. Мало кто хочет реально заниматься практикой контент. тем, что мы с тобой занимаемся. Реально, мало кому много. Давай тогда сейчас снимем штаны, покажем в жопу. Да, да, да. Вот. Поэтому, как бы, здесь вопрос к тому, что. Вот это будет контент, блин. Да, здесь вопрос. Ну, реально, просто люди ждут, как бы, просто новостей ждут. Люди как бы живут на новостях. Что там в Ре новости? Вот так же они, как бы, к эзотерике сходили, здесь получились, там. Тут ну, получается новости, как мы с тобой провели день, чем позанимались, чем в голову пришло. Кому да. интересно, слушать что. да. Ну, в целом, да, как бы, ну. Но ты к тому, что. какая-то Ну, дорог... какая-то науч... ну, какая практическая польза должна быть все-таки тоже общение. Чтобы -то люди, забыть. узнав, получив эту информацию, поняли, о, ребята, вот тут покопали, поскали, знаю, узнали как... вот это. А возможно, нет, я не хочу, а хочу. может это пазл вставился в их долгое это поиск. А мне кажется, да, мне кажется, это с твоей стороны как бы желание побаловать человека. Нет, Ну блин, если мы делаем для себя, тогда вот мне я понимаю, чем мне это нужно для самоанализа. Я посмотрю это видео, потом проанализирую, пойму, где я был неправ, почему я ковырялся в носу, все видео. Нет, давай так. Правлял шапку. Если, если цель этого видео. Йорзу по, ерзал, если по кресло, кресло, целый то, Блин, Если же со мной не так. Нет, здесь и цель этого видоса рефлексия на самого себя Ну не только это не планы, не в непосредственно не в последнюю очередь мы ну, что мы говорили что мы в принципе это записываем как в бы, большей степени для себя для себя а там а там посмотрим поэтому как бы а сейчас уже типа чтоб кому-то типа польза Нет, была. я это одно из этих плюсов это чтобы была польза раз но была м -м. польза такая чтобы мы время проводили с пользой в контексте того что мы обозначили вопрос ну да. да. Вот мы в поступили в прошлом, обозначили вопрос. Сегодня сходили в этот самый э, в гипноз, получили ответы, сейчас обсуждаем эти ответы. Нам сейчас мы интересно. выключим. У нас, извините, сейчас мы выключим камеру через пять минут и запишем реально все результаты конструктивные, которые мы наговорили. Что мы говорили-говорили, умный человек, он заметит, что мы, кстати, там батарейка нет, что там моргает нет, красный это, глаз. Это моргает, На большом разном записи идет. Я понял. <связать> как бы выключим камеру и запишем реально, как, потому что за всей этой мешой мы-то понимаем, что происходит, что мы выясняем для себя. Нет, бы то да. Нам да вот поэтому, нам бы... и так этот мир абсолютно понятен. Да, почти. так что мы сейчас еще подведем черту и запишем. Мы не просто так все это обсуждаем скрытый смысл, везде присутствует. Ну хорошо, если так. Мой, мой кошерный друг. Заходите к нам на огоню. Ну что? Вот всем советую скачать толково-комбинаторный словарь э, Мельчука и как бы поинтересоваться этим вопросом очень